Друзья, я вас приветствую. Мне сегодня удостоилась прикольная честь пообщаться с очень интересным человеком. Это мой друг Анатолий. Анатолий Ильи. Ему всего 38 лет, и он уже создал вторую сетевую компанию. Вот. Первой сетевой компании она до сих пор живет и существует. А сейчас родилось дитя такое, можно сказать. Да, что-то грандиозное. Вот. И Толик в двух словах сейчас расскажет. Толик, расскажи, чем занимаетесь, что ты сделал. Я что ты делаешь с миром? <смех> я бы в первую очередь хотел только сделать небольшую поправку, то есть это не сетевая компания, это совершенно новое направление, потому что это не является компанией, это не коммерческая организация. <смех> то есть в какой-то момент я понял, что миру необходимы знания. И что самое интересное, чем дольше мы живем, тем больше знаний востребованы. И а, также, с другой стороны, я обратил внимание, что у нас есть огромное количество людей опытных с какими-то хорошими практиками, но в большинстве своем, если они где-то что-то хорошо умеют, они, например, не могут себя а, сами как-то продвинуть или не могут найти там нужную аудиторию и так далее. Причем ни для кого не секрет, что в последнее время реклама Стало все, становится все дороже Очень и дороже, боже. а эффективность это все меньше и меньше. Mm -hmm. вот. и поэтому мы решили создать такую, такое сообщество, где люди объединяются по интересам. То есть это сообщество, в которое приходят люди, которые хотят развиться это, или люди, которые хотят поделиться уже своим каким-то хорошим опытом. Вот. И мы решили создать просто такую площадку, где эти люди смогут приходить, общаться, обмениваться опытом, все, что с этим связано. А почему, например, например, часто складывается впечатление, что это сетевая компания у людей, потому что здесь опять же ничего нового, то есть мы же можем только давать оценку от чего-то прошлого, то есть в прошлом если мы видели что-то подобное, теперь мы думаем, что это все сетевая компания. Мы встроили сюда элемент сетевого маркетинга, но с одной лишь целью, чтобы экономить деньги на рекламе. Прикольно. Да, и здесь еще очень большое такое отличие. А, нужно вот это тоже осознавать. Что если вот мы говорим, например, в сетевых компаниях, то есть там есть всегда какая-то дельта для правительства, для управляющего, для хозяина mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. а, в этом плане вознаграждений такой дельты просто нет. То есть все люди, которые рассказывают о этом сообществе, а, то есть там есть определенные уровни доступа, уровень доступа стоит суммы X, это все такое доступное, да? сделано mm -hmm. специально доступно, чтобы в любой стране мира, то есть начиная там, от 15 долларов, чтобы люди даже могли уже принимать в этом участие, скажем, да. Вот. Но... Сделать так, что все 100% средств, которые поступают, они распределяются назад участникам сообщества. То есть, если я захожу, плачу 15 долларов, 100, 200, эти 100% вернутся либо мне, либо в структуру, Всем, да, то есть... Людям, которые так или иначе задействованы были в том, что ты познакомился с этой платформой. У -у -у. Прикольно. Да. Людям тоже это понравилось и очень хороший резонанс. Чуть меньше девяти месяцев, как эту платформу показали, как приступили к альфа-версии, и у нас, наша платформа пользуется сейчас более чем 55 тысяч человек по всему миру, в Прикольно. больше чем 100 странах. Прикольно. А, ну, сразу у ребят может возникнуть вопрос, если все сто процентов средств как-то распределяется среди всех людей, то а вы с чего будете жить? Ну, Во-первых, я являюсь точно таким же участником сообщества, соответственно, если я кого-то приглашаю то или кому-то рассказываю об этом, то он увлекается, а я с этого тоже зарабатываю, конечно. Прикольно. Мы решили конечно. просто создать что-то такое для человека, угу. чтобы э, у, у этого сообщества, у него нет владельца, у него нет хозяина. То есть это сообщество принадлежит никому и всем. Прикольно. Да. Но самое прикольное другое. Самое прикольное, что мы еще это, весь этот код пишем по новым технологиям. То есть все это дело еще пишется на блокчейне. То есть, То есть вы создаете еще свою валюту? Конечно. собственная экосистема, в которой э, ценностями можно будет обмениваться Интересно. напрямую участники, между участниками. Я просто немножко пообщался с Толиком до этого, он мне объяснил, какие там <смех> могут быть цели да, от этого и что ну, как бы ожидается. Интересно, конечно. Толик, а такой вопрос, такой интересный. Вот. Понятно, что там даются знания, да, да. то есть можно зарабатывать деньги, да. то есть можно обучаться, можно зарабатывать деньги. То есть тот, -то, кто хочет просто обучаться, получает ну, самых крутых тренеров. Да? Ну, ну, скажем, самых не бывает, ну, да, но э, мы заботимся о том, чтобы здесь был действительно качественный, хороший материал. Это, это классно. Вот. А, и кто-то, допустим, хочет зарабатывать деньги. Но есть какая-то цель, ради чего вы это сделали? То есть, ну, да, я хочу, чтобы как можно большее количество людей начало жить своей полноценной жизнью. Не навязано нам извне, mm -hmm. какими-то непонятными идеалами и ценностями, а то, что человек чувствует и как он хочет, вот так, чтобы он и жил. Mm -hmm. Чтобы он начал просто... Ну, как, ну, как, чтобы он рассеял свой фокус от телевидения убрал, от того, что нам навязано, скажем. Я от телевидения говорю специально, это как провокационное, потому mm -hmm. да, да, да, да. что людям сразу станет понятно, что нам там навязывается. Вот. Я хочу, чтобы люди видели мир цветным, чтобы они видели, что и так бывает, и так бывает, и так бывает, и так бывает. В конце концов, люди приходят, тренера приходят с разными опытами, и у нас нет такой заточки, что все теперь должны такое. Нет, зачем? Мы даем разнообразную палитру всяких разных вариантов, люди выбирают, что им больше ну, как симпатизируют, они в этом направлении развиваются. То есть, если, допустим, у кого-то семья, и кто-то хочет получить тренинг по семейным отношениям, да. по воспитанию, то есть зарабатывать деньги, не имеет значения, то есть вы закрываете все потребности человека, правильно? Да. да? Мы сейчас, Или скажем, в целях? Платформа молодая, то есть у нас сейчас ну, что-то около 50 разных спикеров ну, на, на разных языках. То есть Основное количество сейчас спикеров понятно на русском, то что мы сами по-русски думаем и говорим. Вот. Но платформа она строится таким образом, то есть это, это должна быть самостоятельная сущность, которая живет в интернете. То есть она должна жить так долго, сколько живет интернет. Uh -huh. То есть кто будет управлять этой сущностью? Сами пользователи. Uh -huh. То есть это система голосования, это система рейтингов. То есть ребята, которые там, они будут в системе рейтинга принимать участие, кто-то да. понравился, кто-то не понравился, да. выбирать, то есть да. это все, да, чтобы... Да. Ну вот, например, можно задать себе вопрос, слушай, ну а для чего нам такая информационная площадка, если в интернете и так все знания есть без оплаты? Согласен, на тысячу процентов. Но вопрос лишь в том, сколько времени ты потратишь на то, чтобы их найти? Это первый вопрос. Да? А, то есть представляешь, да, сколько тонный материал да. надо перебрать? Да, да, да. А второе, а как ты неопытный человек, хочешь определить, где знания качественные, а где некачественные? Да, здесь у меня сразу два вопроса -таки возникает. Это, ты вот классно, что поднял, смотри, первое. Во-первых, авторитетность, да, то есть качество контента, который будут давать спитери. То есть вы, соответственно, будете это как это проверять, правильно? Конечно. То есть сейчас на данный момент мы смотрим, как, как эта система вообще должна быть устроена, но ведем ее на данный момент центрально. Потому что все запросы, всю обратную связь мы собираем грамотно, ну, как грамотную, ее записываем и анализируем от того, что это люди говорят. То есть первых спикеров, которых мы сюда приглашали, и сейчас на данный момент приглашаем, у нас нет ни одного практи... теоретика. Нет, то, есть... то есть люди должны это на личном опыте. Ну правильно? конечно, ну, ну представь, вот я просто тебе пример приведу. Есть действительно хорошо выглядящие, такие красиво говорящие, харизматичные личности, которые нам рассказывают какие-то вещи, и мы верим им словам, как на чистую монету. Вопрос лишь в том, а эти знания, которые он здесь делится, он их вообще хоть раз сам в жизни применил. И а, живет, он да. по ним, живет ли он этими знаниями? Просто в чем фишка-то? Фишка, -то? фишка -то в том, что, вот, например, я когда учился, то есть мы изучали какие-то материалы, и мы думали, что вот так устроена юриспруденция. Но когда я выходил, например, на, уже на рабочее место, то я понимал, что там вообще все по-другому. Угу. Да? То же самое и в любом другом направлении, то кто-то будет говорить: там иди и правильно ешь. Окей, но ну, можно сказать по-другому и можем показать примером, ну, например, да, как да, ты это да. делаешь. Да, то есть Я, например, вижу, это очень круто. Например, если мне сейчас скажут, Толя, ты должен стать вегетарианцем, я скажу, конечно, как-нибудь в другой жизни. Да? Но, с другой стороны, если ты меня сможешь вовлечь какими-то вкусными блюдами, то, скорее всего, я стану им, потому что мне это вкусно. Да, да, да. То есть, понимаешь, да, да? да, то есть, да от да, практики да, и да. теории это две разные да, вещи. Да. То есть человек, который чисто с теоретическим подходом знаний ну, вот к тебе идет, да, это совсем другое, чем тот, кто этим живет. Тот, кто этим живет, он тебе скажет три слова и ты все понял. Тот, кто этим живет, он тебе будет вот такие тексты выдавать, часами твое время внимания тратить, и в конечном итоге ни ты, ни он этим не пользуется. Ну, да, да, да, Поэтому для нас да, крайне да. важно, то есть все люди, все спикеры, до тех пор, пока мы а, а, ведем отбор самостоятельный, это должны быть практики с доказанностью и результативностью. Согласен полностью. Ну, пока это так. А в будущем, как я уже и говорю, что это полностью децентрализованная и автономная организация, то есть, это самостоятельная такая личность, которая живет в интернете, так долго сколько живет интернет, да? Там нужно себе другое уже представить. То есть у нас э, спикер должен прийти, и у него должна быть возможность оставить заявку. Я хочу для вашего сообщества что-то вещать. Mm -hmm. Он там вставляет фотографию, вписывает свое там описание, промы, видео свои вставляет. И он попадает его анкету, попадает в своего рода такой пул спикеров. Mm -hmm. Кто имеет доступ к этому пулу? Сами жители платформы, или пользователи mm -hmm. этой платформы. Они выходят и говорят, посмотрели, о, говорят, например, Владимир Древс, правильное питание, или там, ведические знания, или еще что-то, мне интересно. И говорят, окей. И там уже при определенных э, голосованиях, то есть ты получаешь доступ к общему расписанию. Uh -huh. Когда ты получил доступ к общему расписанию, ты смотришь и говоришь, окей, в среду в 17.00 есть свободное окошечко, э, вот мое здесь объявление, и люди уже просто выходят в расписание, вот как они смотрят расписание там в телевидении. Uh -huh. Так же uh -huh. они здесь видят расписание, то есть у нас а сейчас там, да? да, вот, там 3-5 занятий идет да, в день, то есть, 5 более. дней в неделю и 6 день в неделю там... Уже больше по сетевому маркетингу, то есть там профессионалы экстракласса делятся своим опытом там за последние 20 лет примерно. То есть тоже крайне интересно, сейчас очень востребовано. Вот. И в этот момент тогда уже платформа вообще начнет очень быстро насыщаться. Потому что сейчас по факту они, они, платформа зависит от наших часов, сколько наша служба поддержки может выдержать. Представьте, что это все автоматизировано. Тогда мы можем принимать 24 часа в сутки спикеров со всей планеты. Прикольно. Да. Все расширяется. Да, Я, да, просто. Да. Я просто хотел один момент сказать, ты сказал такой, сейчас можно найти любые тренинги, по идее. Да. Но мы же понимаем, что те тренинги, которые находятся в интернете бесплатные, это... Практически все они выставлены для того, чтобы продать свой платный тренинг, то есть, я не знаю, насколько ты... Согласен. Да, то есть, я к тому, что у вас-то они тренинги полноценные там будет ты заплатил один раз сумму, правильно я понимаю? Один раз ты платишь и постоянно можешь смотреть тренинги. Есть, мы сделали своего рода как абонементную систему, по подобию как LinkedIn, то есть я... О, LinkedIn, забыл, вылетело слово теперь, не LinkedIn, а как эта платформа называется? Не YouTube, а... Ладно, потом срежешь, вспомним. В общем, система работает следующим образом. Ты делаешь как взнос, то есть ты становишься как участником сообщества. Да? То есть есть четыре вида взносов. Почему четыре вида? Там есть разные маркетинговые составляющие, то есть на разных уровнях, да? то есть больше-меньше денег. А с другой стороны, там есть э, уровень знаний, да, то есть начальные знания, более углубленные там, и совсем профессиональные там, знания. Mm -hmm. да? Потому что мы твердо верим в то, что зачем человеку преподавать квантовую физику, если он еще не знает э, математику и mm -hmm. То есть смысла никого нет. Поэтому оно идет по возрастающей. То есть человек может купить вход и потом доплатить mm -hmm. и другой вход и, соответственно, получает да. доступ к более да. расширенным знаниям. Да. Да, то есть у нас есть... Для, вот семь, мы нашли способ, как это грамотно сделать. Например, большинство спикеров люди не знают. аудиторию. То есть у нас очень много талантливых людей, которые просто, их просто люди не знают. Для того, чтобы наша аудитория могла с ними познакомиться, у нас сейчас большая аудитория, я уже цифры озвучивал, спикер делает от себя, то есть, ну, как дань общества дает там 3, 4, там 5, там 8. Бринкман, например, в Италии, он сделал 24 занятия. Да, то есть там, мастерство жизни. Все, теперь люди его знают, люди с ним, ну, как уже знакомы, он дал определенно большое количество полезностей, и теперь этот а, спикер, то есть, если он приведет какой-то новый продукт и скажет, ребята, у меня есть вот углубленные знания там по отношениям семьи там, или еще где-то, то у него уже есть аудитория, которая это будет покупать. И mm -hmm. это все должно произойти тоже на этой платформе. То есть, у нас, с одной стороны, есть абонемент на а, неограниченное количество вот этих контентов фри, которые делают спикеры, которые приходят и знакомятся с аудиторией, а там их очень много всяких интересных и много этих Занятия вы найдете только у нас, то есть это реальный эксклюзив. Вот. А, а потом в какой-то момент они могут это предлагать. То есть на самой же платформе, то есть есть, например, у меня там на выборах у меня пакет уровень доступа такой-то, например, mm -hmm. все, и у меня показываются все эти тренинги. А есть какие-то платные, которые просто в эту стоимость не входят. Mm -hmm. Ну, что самое интересное, мы сделали еще таким образом. Например, как тебе пример-то привести? В общем, чуть-чуть по-другому сделали. Например, ты купил какой-то тренинг. Да? Или ты посмотрел какие-то тренинги, которые у нас там в абонементе уже есть. Ты можешь предложить этот абонемент. И когда кто-то из своих знакомых это приобрел, ты на этом зарабатываешь деньги. То есть, ну, довольно-таки удобно, все понятно, я купил абонемент. Короче, там... Абонемент по жизни, то есть, один раз в, жизнь, в жизни ты платишь да? А это очень важно, да? То есть, ты вступил не только в само сообщество, но и э, у тебя же получается у тебя же там еще получается всякие дополнительные движ, например мы делаем там лагерь чемпионов. То есть мы сейчас в Крым возим там 150 человек, у нас там 7-8 тренеров, mm -hmm. и которые прокачивают. У нас есть женские тренера, где отдельно с женщинами занимаются, отдельные тренера занимаются с мужчинами. То есть целая движуха. Да? Mm -hmm. То есть, представь, там лагерь этот спортивный, там спортсмены, которые правильно питание преподают, mm -hmm. там правильные растяжки делают с людьми, там показывают, какие упражнения может делать. Mm -hmm. да, то есть своего род такой-то приключение, как детские лагеря. Прикольно. Потом, понятно, подожгут костер, все через него будут прыгать ходить, понятно, mm -hmm. то есть все вот такое, что там очень много всяких разных практик, там есть целая программа, может, потом найдешь, посмотришь там. Mm -hmm. вот. <с> то есть, помимо уровня доступа к знаниям, у меня есть самое главное причастность к чему-то. То есть, например, ты можешь индивидуально найти любое знание. Даже вот если вот мы затрагиваем, что знания там ну, в интернете только когда себя пятят. Есть люди, которые и просто так ходуются. Ну, ну, да, да, согласен. Но их надо найти, но, но они не есть. Нелегко, но они да. есть, да. Вот. Вот. А здесь у нас получается так, что они просто все объединены как в одном месте. Да, и, да. Им хорошо, плюс есть, движение, движение, да. то есть нам нужна причастность к чему-то. Mm -hmm. Если, я, например, я один сижу в интернете и всем этим делом занимаюсь, то ну, рано или поздно мне становится скучно, это может надоеть. Но если у меня появились новые друзья, новые какие-то знакомые, новые какие-то движения, то мне просто уже даже интересно из этого движения. То есть в общении рождается истина. То есть даже это было. Mm -hmm. А если ты один, с какую истину ты можешь родить? Только то, mm -hmm. -то надумай над собой. Не более того. Но если у тебя группа людей со схожими интересами, во-первых, тебе самому легче. Что самое ценное вообще у нас в жизнь? Ну или общение. Общение? Да, Совершенно общение. верно. Попробуй человеку, дай попробуй предложить человеку: сегодняшнего дня ты можешь получить 10 миллиардов долларов. И у тебя будет все. Но при одном условии. Ты не будешь 30 лет разговаривать с людьми. Или живи на острове один, и 30 миллиардов, да? Но они у тебя будут, да, то есть это другое. это другое, поэтому одной из самых ценных функций, которая у нас есть, котором можно пользоваться, это общение, то есть говорить и слушать. Прикольно. И такой последний вопросик. Многих интересует вопрос, вот, многих людей, да, то есть есть же мотивация такая, ты можешь стать богатым, кто-то верит, это кто не верит, заработать деньги. Вот. На твой взгляд, от чего это зависит, может ли каждый человек жить в достатке? Может ли каждый человек зарабатывать, ну там скажем хорошие деньги? Там не знаю, тысяча долларов, две тысячи, десять тысяч долларов в месяц. Вот как твое мнение? Я считаю, что каждый может без исключения ну, простой пример там Никойкович взять, да? Да, -да, -да. Вот у парня нет. Я первый раз его когда увидел, я был реально без, рук, без ног, Я тоже был, шок. да -да -да -да. Это, это был в шоке. В Нюрнберге как раз Роберт Киосаки делал трехдневный. Там, слушал такой конгресс, и он привозил там всех своих тренеров, ну, там команду, с кем он работает, и э, никакой конечно тоже было там у него ну, выступление. Он просто рассказал свою историю, то есть вот представьте там молодой парень, там еще когда он в школу пошел, он в американской школе учился, там дети, может быть, чуть-чуть злые, так если не хочу сейчас сказать там, в какой-то школе, мы просто что... мы знаем, что mm -hmm. там есть определенные Вот это просто парня, который не может сам ходить, у него нету своих рук. Uh, у него по факту есть только голова и рот, uh, головой он может думать, о том, он может выдавать свои мысли. То есть он даже писать не может. Они его просто переворачивают перед ногами в мусорку и поджигают его. То есть, uh, ну, просто как пример, да, то есть в какой среде человек вырос. То есть он по факту, И это только один из примеров но там целый коллег, который никому не нужен. Он по факту должен был быть на постоянном обеспечении всех и вся. Потому что он не ходить не может, не готовить не может, ничего не может. То есть всегда где-то mm -hmm. кто-то должен был бы за ним это. Этот парень катается на серфинге, этот парень мультимиллионер, этот парень все создал абсолютно сам, то есть нет, у него нет, такого такого нет. Вот, То есть, я когда вот на это смотрел, я просто понимал одно, что если он может, ну назовите мне хотя бы одну причину, почему вы не сможете. Хотя бы одну. Я, если честно, для себя таких причин не нашел. Вопрос не... В другом. Насколько у нас хватает терпения? Это уже другое. Потому что часто, вот я, например, я сейчас уже больше, чем 20 лет бизнес веду, я часто замечаю просто следующее, что люди что-то себе пожелают, не веря сами в то, делают какие-то действия, и эти действия делают недостаточно долго. Вот это приводит э, к сказал, результату да, да, да, никакому, да. или еще худшему, то есть тот, с точки, к которой сходил, потому что может начать деньги деньги занят там, под бизнес, еще там что-то такое. Да? Вот. Но суть в том, что, например, у меня пусть становление было больше 8 лет, то есть я в какой-то момент понял, что работа это не мое, причем я не против работы, а против того, сколько за работу платят. Вот именно за mm -hmm. физически, когда ты свой час продаешь. И я просто сказал, что во что бы мне это ни стало, я стану успешным бизнесменом. То есть понятно, это юношеский там, полет, у меня все получится, я там послушал семинар, где люди хлопали в ладоши и в общем там понеслось. Вот. Но по факту прошел месяц, стало еще хуже, прошло 10 месяцев, стало еще хуже, потому что ну, ты делаешь какие-то действия, денег становится все меньше, и они уходят в минус, ты начинаешь где там занимать. Чтобы там даже тупо там заправить бензин или там перекусить, там, да. Проходит второй год, третий, четвертый год, друзья уже говорят: ли ты, наверное, вообще больной. То есть ну, ты мог ходить спокойно на работу, взять кредит, машину себе, там, не знаю, там, как жить там как-то, как да, типа, да? Да. типа, мол, не высовываться, и при чем здесь, зачем такое все это надо. Я говорю, ребят, это все очень круто, больше всего, что мне нравится, что кажется, я жизнь. Если твоя жизнь тебе такая устраивает, то это. это а мне это не устраивает. То есть я верю в то, что я должен быть там таким-то, таким-то, таким-то. Все, и потом пошел шестой, седьмой и. На восьмой год у меня пошли первые результаты. Первый результат это когда ты за один месяц зарабатываешь столько денег, что полгода можно вообще не работать. Прикольно. Вот. А потом пошел второй такой месяц, третий, четвертый. А, а, потом, а, в а потом, потом ты начинаешь, а, а потом, а потом ну как сказать, ну, ты начинаешь этим наслаждаться. Да? То есть ты работаешь, может, чуть-чуть меньше уже, ты начинаешь больше путешествовать, у тебя появляется там красивый автомобиль, второй квартиру, там еще что-то появляется, то есть ты можешь себе больше позволить, ты чувствуешь себя реально э, э, прям уже, можно сказать, там, практически свободным э, человеком. Но потом становится скучно. Потому что деньги это скучно, на самом деле. Все думают, что деньги это важно, деньги это не важно. Потом ты начинаешь развиваться духовно. Потом ты начинаешь э, э, следить за тем, что ты делаешь вообще для общества. Да? Чем твоя ценность? деньги это не ценно, деньги скучно. Ну, купил ты машину, ну хорошо. Обрати внимание, через сколько дней или там, через сколько недель это станет просто средством продвижения. Mm -hmm. Это быстро, это все привыкаемо. Поэтому нам нужно найти какую-то такую деятельность, у которой никогда не будет конца, у которой никогда не будет край. Которую ты можешь посвятить всю свою жизнь, и дети, и твое поколение, и там, твои последователи смогут этим делом еще заниматься дальше. Вот я такое именно для себя нашел, поэтому я этим занимаюсь. То есть развитие этого бизнеса конечно. идет на улучшение мира? Да, да. только, так. только вот. так. Вот это вот классное. Вот, почему я его хотел Толя, взять именно интервью, потому что само отношение, сам настрой, да, сама цель, мотивация, это, конечно, классно, это бомба. Все, друзья, на этом все. С вами был Анатолий Ильи. Компания Изи основатель компании Изи ну и я, соответственно, сообщество, сообщество, централизованное, <связывается> <связывается> <связывается> и Владимир Древс. Все, пока-пока, да. подписывайтесь на мой канал, счастливо, Спасибо. пока.